Огибаю все шипы, но противные хитбоксы не дают его пройти. Залетаю в консерную часть, разбиваюсь на шаре, И становится понятно, что проблема не в скеле Возможный демон экстремальный, так как пройти. Умираю на тройных шипах. Я постоянно не могу дойти, даже до волны волны. Потому что это сложно, как-то там не говори. Тысячи попыток и потерянных часов, не могу представить даже сколько лямов там прыжков. Поначалу думал, что все easy, но на деле получилось, что я сразу слился. Titan Complex, Devil Vortex, Catalyze Cataclysm, Fusion Z, Artifice, Molten Gear, Anoxism, The Hills on Cognition, Renewant Mad Mansion, Load Deferibus, Genos Fabrication. Возможный демон экстремальный, так как пройти? ти даже до волны волны